Привет! Если вам понравится видео такого формата, то я могу сделать также про других персонажей. От вас требуется только активность, то есть лайк или комментарий о том, что вам это нравится. Все, приятного просмотра. Всем привет, друзья! С вами я, Рома Райт. На этот раз у нас необычный формат видео. Сегодня мы разберем, кто такой тема, или познакомимся с ним поближе. Разберем его магазин и бар. А также посмотрим, где он живет и на чем передвигается. Надеюсь, вам понравится. Что ж, не будем томить, поехали. Теймо Пелинин. Да-да, у Тейма есть фамилия. Этот персонаж по большей части обитает в своем магазине, о котором мы тоже поговорим, но чуть-чуть позже. Теймо был добавлен в игру 24 октября 2016 года, то есть в день выхода игры. Помимо этого, у Тейма есть чувство, то есть если игрок ему нахамит, он обидится. Так давайте поговорим об отношении к игроку. Допустим, если игрок не заплатит за бизнес своевременно, то Тейма сначала позвонит домой к игроку и скажет, чтобы он срочно заплатил за него. Если игрок не заплатит за бензин, то сумма, которая была изначально, удвоится или даже утроится. Если игрок будет показывать средний палец, либо будет мочиться на Тейму, то тема будет ругаться на главного героя и просить покинуть магазин. Это пока если вы зайдете в Пап-Напа и начнете покупать пиво, Тейма будет говорить, что следит за вами и защищает вас. По моим догадкам, это из-за родителей, так как они сказали не увлекаться алкоголем, но хотя это маловероятно. Начнем с магазина. Магазин Теймо – это главный магазин города Пироярви, и как следует из названия, он принадлежит Теймо. Он может быть использован игроком для покупки еды, и напитков, топлива и других предметов, таких как ингредиентов для приготовления браги. Внутри магазина также установлен игровой автомат. Магазин открыт с 10 до 8 часов, каждый день, кроме воскресенья. Паб Напо – это бар, который находится в том же здании, что и магазин Теймо. Паб открыт с 8 вечера до 2 часов ночи. После 2 часов ночи Теймо поедет домой на велосипеде и вернется в магазин до того, как он снова откроется в 8.20. Небольшие факты. На вывеске Теймон Каппа потерлась первая буква А. Таким образом, вывеску можно прочитать как Теймон Куппа – что по-фински означает «сифилистеймо». В магазине под прилавком висит два выключателя. Верхний управляет топливным насосом, а нижний открывает дверь. До обновления от 19 декабря 2016 года выключатели находились в задней комнате. В комнате с микроволновкой и холодильником, который соединяет папы и магазин, есть телефон. Дом Тейма находится недалеко от Пироярви, на первом повороте направо, исключая стадион, выезжая с Пироярви по грунтовой дороге. Внутрь дома нельзя попасть. После работы Тейма едет домой на велосипеде, а утром обратно. Велосипед Тейма – это не игровое транспортное средство. Является средством передвижения, на котором Тейма едет домой после работы и возвращается в магазин с утра. Когда Тейма на работе, велосипед припаркован за магазином, возле кабинки с туалетом. В остальных случаях велосипед находится возле дома Тейма. И немного фактов. Если кто-то, включая игрока, совьет Тейма, то он не появится в магазине на следующий день. Но если вы сохранитесь, то он воскреснет. До появления велосипеда Тейма просто телепортировался. На этом все, мои дорогие друзья. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если вы хотите еще таких видео, обязательно пишите в комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.